Всем салют, КМ73 снова с вами. И вот он, на мой взгляд, прекрасный бой, э, который показывает, как три фунтика FV-304 взводе. Э, вместе со мной Ой, зомби и шнайпер. И, в общем-то, главную э, задачу в этом бою сделали они. Э, я немножко им поассистировал. Э, карта Тундра сейчас посмотрим, что будет получаться у трех ребят, играющих на этих фунтиках, что может э произойти, что могут эти эта артиллерия, играя втроем во взводике. главное, на мой взгляд, в этих делах согласованность, ну и э если удается расставиться, так по точкам перекрытия, все-таки арта стреляет, напомню, всего лишь на 500 метров а это довольно недалеко. И мы начинаем свой э репортаж уже непосредственно с места, с места событий. Видите, уже достают ИСа. Я немножко постараюсь подобраться поближе, чтобы кинуть по одной цели. Готов. И первый Гаврик уходит в ангар. Ну, повезло мне в начале этого боя, удалось мне тут так покидать, что, в общем-то, практически выстрел-фраг, выстрел-фраг, да, одновременно, как вы видите, шнайперы и зомби тоже забрали. По еще одному экземпляру, я увеличил расчет до 2-1-1. Вот тут произойдет, если я не ошибаюсь, такой эпизод с Т-21, долго он тут не давал жизни нашим сокомандником и все его так старался усиленно выловить, но это все-таки свет, а снаряд у меня летит достаточно долго и рассчитать, куда же он поедет. И тоже кто-то из ребят ассистирует, пока других целей не видим. Вот очень тяжело. Если я не ошибаюсь, это зомби недалеко от меня. Да, зомби его траектория недалеко от меня находится. Естественно, мы находимся все в одном взводе, в голосе переговариваемся куда будем наносить цели, э, э, свои выстрелы. Т-21, вот ну просто чуйка, чует, куда должен прилететь снаряд. Ну, да понятно, танк довольно быстрый, динамичный и в то же время ватный, сам помню, катался, очень, он мне нравился. Методично я его пытался как-то вот выцелить. вот, смотрите, вот только-только снаряд должен прилететь, э, парень уходит. Из-за... Из... -за, и, э, из под выстрела вот опять вот он стоит вроде бы да все нормально раз э, если бы чуть чуть не дал вперед было бы прямое попадание не пришлось тратить на него столько времени я вроде бы как стою за бугорком на данный момент Вот наконец то удалось его набрать добрать. 3 2 1 у нас уже на взвод 6 фрагов тут, тут такой это воин на троих получился и переносим свое внимание на более тяжелые цели более бронированные союзники слив... продолжают сливаться. Я немножко мучаю эту атешку, знаю, что она тяжело поддается для пробития многими уровнями. вот Никто, естественно, в этом бою особо сильно не думает на то, что... И я не не думал о том, что тут кто-то будет трассеры вычислять и так далее. Я не смотрю на это. Я знаю, что у меня нету лампочки. Вроде занял неплохую позицию. Зомбиус удается добрать от И мы переходим на следующую цель. Уже 3-2-2. Это я по фрагам говорю. Вот, у меня, как видите, уже под тысячу. Ребят там и побольше, я думаю накидывали неплохой урон и очередная жертва это кв1с удается его забрать в свою очередь и что остается два гаврика которые поехали там крутить этого кв1с слились на базе у нас находится тигр и если не ошибаюсь вк Сейчас даже посмотрим, что это при... рядом со мной тут притаился. Т-20 рядом со мной притаился. Вот очередная жертва ползет на базу. Дружно стараемся по ней отработать. Ставим на гусельку, естественно. Про это дело сообщаем друг другу. И Квасик Classic... отправляется в ангар. 5-2-2, 9 фрагов, ребята. Вот. И тут случился со мной вот такой забавный эпизод. Э -э, уничтожил меня, э, уничтожил меня французская. Ну вычислил он мою видимо позицию. Я никуда не катался особо, и он меня попросту взял, и накрыл. Может меня подсветили, не знаю. Потому что скоро выяснится, что на нулевой девятой линии будет рта противника, поэтому э -э, ребята. Ребята остались сражаться без меня. Ну прошляпил, что сделать? И посмотрим, что у них получается. Вот тигр сидевший в дефе посмотрите его действия мне он очень понравился. Значит сделал один выстрел, не знаю стрелял он до этого или не стрелял. Ему кинули в мотор, его подожгли, весь практически выиграл Но Зачем огнетушитель, зачем? возить, очень посвятил, да, остался с одним ХП, очень попытался куда-то и... отъехать и... <свят> и очень замечательно отправился в ангар. Вот и все, что он сделал за этот бой. Ну, да, дал свет и слава богу. Надо отдать должное Т-20, старался он сэкономить до последнего свои силы и в нужный момент в общем-то не знаю, насколько Э, да, вот отписываю я Тигру, какой он молодец. Вот в нужный момент, он дал свет. Без него, я думаю, было бы намного труднее ребятам справиться, потому что все-таки свет есть свет, достаточно активный. Э, хоть и показывает, что Т20 это легкий танк, но, ребята, это свет. Это такой ватный аппаратик, что хрустальнее его может быть только Т21 вот она сушечка про которую я говорил не исключено что она как то из-за горочки успела вылезти и меня подсветить хотя вряд ли я думаю что флешка э, умудрился снять меня просто тупо по трассеру ну да молодец это показывает его скиль о том что вовремя он успел среагировать и вот т20 успевает скинуть э, завалить т29 это забегу вперед скажу будет единственный фраг у наших союзников Остальные ребята постараются забрать с собой. И вот он, один из самых опасных противников. Это французская арта, достаточно скорострельная и довольно толстая. Бывает, что одним выстрелом-то его не снести. Пишем э -э, Т-20, чтобы он не лез особо сильно вперед, ждал, но... Парень стремится набрать какие-то фраги, уроны и так далее. Свое дело он, конечно, делает. В это время шнайпер умудряется снять ФВшку. И остается три арты противника. Одна из них ГВ Пантеран. Да и грилли, ребята, тоже такой, в общем-то, аппарат довольно серьезный. Вычисляет местоположение ГВ Пантеры. Т-20 становится на захват. Тут, естественно, идут советы и подсказки. Зомби забирает э, Пантеру. Ну и по факту все, ребята. Бой э, на нашей стороне. Координация помогла. Т-20 стоит на захвате, хотя, в общем-то, мог что захватывать, уже мог ехать, стараться подсвечивать арту противника, чтобы ее уже до конца добить. Наши ребята, собственно говоря, занимаются тем, что уже самостоятельно стараются э, разобраться вот сперва с грилем, а потом с сушками. Точнее. Э, Зомби пытался острелиться по сушке, не попал, немножко пропустил гриля. Вот, тут пытается его захоронить, но перезарядка UF, как видите, намного быстрее. Гриль отправляется в ангар. Пятый фраг у зомби. Остается 16 секунд до захвата. Ну и флешкам это вполне должно хватить, чтобы изничтожить 5 тоже сделать? СУ-26 понерфили сейчас вообще по-черному на ней. Невозможно играть, на мой взгляд. Вот, теперь приходится веселиться на ФВ, как э, немножко зомби спешит. И снайпер делает свое дело. Вот такой вот бой, ребят, получился. 14 фрагов у нас на взвод. Сейчас будет результат. Кому понравилось, жмите палец вверх. Пишите, оставляйте комментарии, не стесняйтесь. До новых встреч!